Жизнь полна шума, и в мире слишком тесно. Но, боясь с этим шумом, вы от него не избавитесь. Единственный способ от него избавиться – тотально его принять. Чем более вы боретесь с шумом, тем больше он будет вас нервировать. Потому что чем больше вы боретесь, тем более он вас беспокоит. Откройтесь, примите его. Шум тоже составляющий жизни. И начав его принимать, вы удивитесь, он больше не будет вас беспокоить. Беспокойство идет не от шума. Беспокойство идет от нашего отношения к шуму. Шум сам по себе не беспокоит. Беспокоит отношения. Если вы против шума, он причиняет беспокойство. Если вы не против него, он не беспокоит. В любом случае, куда вы можете от него деться? Куда бы вы не пришли, везде неизбежно будет тот или другой шум. Весь мир полон шума. А если вы найдете пещеру в Гималаях и будете в ней сидеть, то упустите жизнь. Шума не будет, но не будет и возможности роста, которые предлагает жизнь. И вскоре молчание покажется тусклым и мертвым. Я не говорю, чтобы вы не наслаждались молчанием. Наслаждайтесь молчанием. Но знайте, что молчание не против шума. Молчание может существовать в самом шуме. Фактически, когда оно существует в самом шуме, только тогда... Оно и есть настоящее молчание. Молчание, которое вы чувствуете в Гималаях, не ваше. Оно принадлежит Гималаям. Но если вы можете чувствовать молчание посреди рыночной площади, если можете быть совершенно расслаблены и непринужденны, оно ваше. Тогда Гималаи будут у вас в сердце, и это и есть. Подлинное молчание.